Здравствуйте, с вами я, Светлана Денисова, и я помогаю людям с нуля выучить английский язык и сделать это очень быстро. Я приглашаю вас на свой тренинг «Заговори на английском за 30 дней». Если у вас следующие проблемы, вы знаете, но не говорите, вы хотите изучить, но не понимаете, с чего начать, вы хотите быстро заговорить на английском языке, вы начинали учить несколько раз, но так ничего и не удалось сделать э, до конца. У вас после нескольких курсов полная каша образовалась в голове, после нескольких курсов изучения языка. Ваша проблема в том, что вы изучали английский язык не с той стороны. На моем тренинге вы сможете решить все эти проблемы, потому что вы получите понимание построения речи. Мы будем практиковать каждый урок с вами пошагово. Вы запомните слова, вы будете запоминать слова в игровой форме. Будете говорить и научитесь говорить и строить предложения правильно, получите отчетливое понимание носителя языка. И это самый минимум из того, что будет. Расскажу сейчас вам много о себе. Я Светлана Денисова, и я изучаю английский язык с 7 лет. Преподаю его уже с 15. Я профессиональный переводчик, и меня часто приглашают на сложный бизнес-переговор. Например, сейчас, в данный момент, крупная телерадиовещательная компания, ОБС, испанская, кстати, приглашает меня для представительства официальных переводов на Олимпийских играх. На всех, на зимних, на летних и на юношеских. Также я постоянно практикую и оттачиваю, как легко обучать взрослых людей английскому языку. Сейчас я подробнее расскажу вам о том, что будет на моем тренинге. Первое. Это правило построения простого и сложного предложения. Вы будете знать, как использовать все артикли, предлоги, окончания, перестаньте, наконец, в этом во всем путаться. Вы учите минимум 350 идиом, Выучите и... Научитесь правильно использовать 18 форм глагола, будете знать числительные, как правильно сказать, время, дату, год и так далее. Вы изучите 100 неправильных глаголов в трех их формах. Они не так страшны, как вам кажется. Вы выучите обороты «there is» и «there are". Вы выучите буква-сочетания и будете правильно писать и буквы и произносить их. Также вы изучите правильное произношение звуков, вы выучите 300 слов новых, 350 фраз, которые часто используются в языке. Во время тренинга вы будете просматривать видео с каждым уроком, вы просмотрите около 30 видео с носителем языка, изучите из этих видео красивые обороты речи. То есть вы попадете в ситуацию неизбежности «заговори на английском» или «молчи вечно». У вас появится возможность общаться на английском языке уже во время тренинга. Вы окунетесь в атмосферу легкого, интересного обучения английского языка. Будете тренировать свою память, развивать мышление, у вас улучшится внимание. Возможно, вы найдете в себе даже те таланты, которых раньше даже и не знали. Вы просто не сможете не изучить английский язык, если вы будете прослушивать уроки каждый раз и выполнять. Для это. того, чтобы получить доступ к тренингу, вам необходимо предварительно зарегистрироваться в форме под. Возле этого видео вам необходимо ввести имейл и свое имя. Вы сразу получаете доступ к первым бесплатным урокам и следите внимательно за скидками. До встречи на моем тренинге.